Покупать товары и пользоваться различными услугами с большими скидками или возвращать часть средств на карту. Это крупная дисконтная система в России. На данный момент в системе более 11 тысяч предприятий, и это число постоянно увеличивается. Предоставляется масса возможностей и предложений для экономии семейного бюджета. связь, летний отдых, юридические услуги и многое другое по специальной цене для партнеров дисконтной системы. Например, при покупке путевки можно сэкономить до 10%. International Авто Club. Хватит переплачивать, тратьте деньги с умом.